Добрый день, дорогие любители игр, вы на канале Мер Мелкон, меня зовут Никита, и это он, Resident Evil 4, Опоз... оп опоздасьон, немножко, хотя даже немножко можно сказать, ну, и не виноват, так получилось, так, значит, немножко другой антураж, немножко другая проба записи видео, если все получится, это будет просто прекрасно, поэтому, может быть, будут косяки, может быть, а может и не будет, но надеюсь, что не будет, как бы надеюсь, что не будет, потому что это будет замечательно, если не будет косяков. Если не будет косяков, это будет просто замечательно, просто волшебно. Так, давай вспоминаем. Нам нужно в церковь. Нам нужно в церковь, а значит, мы все собрали, по-моему, я там целую кучу денег выручил в прошлый раз. Как мне сейчас попасть в церковь быстро? По-моему, через торговца мы можем попасть в церковь. По-моему. А по-твоему? А по-твоему, как? По-твоему, как мы еще можем попасть в церковь? Больше никак. Через нашего любимого торговца, который, как бы, да, любит говорить welcome в оригинале. Здесь он так не говорит, потому что он говорит, как минимум, на другом языке. Подожди, э, здесь была лестница. А, ну вот же она. Все, давай быстро спасать всех. Убегайте из деревни, потому что, ну, это не дело. Эшли надо найти уже. Ну, здравствуй. Я у тебя... Я тебе могу что-нибудь продать? Могу. Конечно, могу. А я это, по-моему, продавал все в простой серии, нет? Хочешь сказать нет? Куплю по цене. Ну, молодец. Так, а, купить, улучшить, купить, улучшить ТМП. Может, лучше реально уже пора, как бы, купить винтовку? Оружие, да я... Да я не хочу. Ладно, пока я не буду ничего улучшать. Так я все выполнил. Все, все, все, хорош базарить. Разбазариваешь мое время. У нас уже все, начала серия. А, значит, значит, а, че ж я так начал-то резко? А, новый микрофон, новый микрофон, новые функции, новые возможности. Еще настраиваю, еще пыхчу, еще стараюсь его как-то там, блин, прям как-то сделать красиво. Еще пока не все получается, поэтому надеюсь, что получится. Только не закрывай. Ну, я же говорил, ворота большие. Большие страшные ворота. Как, какой Благос? Какой? Или я Лохас? Как он? Благос лохос говорит. Как он меня назвал? Это Халк, я знаю. Здорово. Здорово, какого хрена у нас тут пластелин колец начался резко? Это ради не попадешь. Не попадешь, одолейте а гиганта. Да какой то гигант, это задохли какой-то. А Эй, Апа, а как? А как у ворот? А как пацанский у ворот делать? Нет ворота, слышь? Что делать? Подожди, ну должен же быть и какие-то у вороты там. Подожди, а как мне с тобой быть-то? Вот так, да? Уже гранат есть? Вот как мне у воротики делать от него? Должны же быть воротики. Вот такой видал у воротик. Вот такой у воротик видал? Так, ладно, давай вспоминаем, какие э, есть зоны у него. То да, есть глаза, это бесспорно самое слабая. А у него кишка! Кишка, кишка, кишка, кишка! А подожди, да у тебя кишка я вижу же! Кишка вылезла, кишка вылезла! Отпусти! Стой, стой, не бей, стой, не бей, стой, не бей, кишка вылезла, кишка вылезла, все, и когда кишка вылезла, это все, это блин, зачем я третье яйцо съел? Это я так напал, а у меня нету больше аптечек? А есть, господи, а у меня есть еще матная аптечка, все, кишка вылезла, да блин, у тебя кишка вылезла, подожди, ты ж не просто так кишка вылезла, блин, ну ты будет человеком, Где замедление времени в играх должно быть со, со стрельбой, опусти дом, а кто-то строил, а ты Тут дурной, блин, какой? Не могу с тебя Ты что такой дурной-то? Да стой, да стой, стой, стой, кишка вылезла. Ну все, успокойся. Я же сказал. Опа, тебе, что это? Можно ударить кишку? А, да? Ну здравствуй. А что ты так слабо? Надо было там всадить так, всадить, блин. Люди как-то скромненько, кишку бьет. Так, это была первая фаза. Кишка залезла? Вот он! Вот он! Я же говорил, мой чудо-оборотень О, привет, Пёс Ты кому это сказал, собаке или чуваку вот этому? Не, ну смотри По сути, Лёня в этой игре, он вообще ничему не удивляется Он такой, типа, ну когда вылез гигант, он такой Когда гигант вылез, такой, ну не хрена себе Ну блин, ну ладно, ну нормально а что, все ушли куда-то в кино что ли <laughs> такой нормально? То есть, куда я ему стреляю? У меня же есть дробовик. Ясно ему пофиг на мой дробовик. Но прикол в том, что этот чувак в меня попасть особо-то и не может. Давай ему по ногам стрелять. <laughs> Подожди, я перезаряжаюсь, мужик. Эти, эти. Эть. <laughs> да он такой медленный дрочок, повернись. Опа, правильно. Хорошее решение. А ты не хотел собачку спасать. А ты не хотел? Не убивай отступи отступай кишка вылезла кишка вылезла Да успокойся ну а он сам себя я не успел ему Подожди у меня хор... у меня получается да Что мне почему у меня патронов так мало осталось да, блин, поймал. Смотри, какой, блин, приставучий дядька. Он прям меня хочет поймать. И обниматься не с кем было, что ли, или что? Так, у меня, кстати, нож сломался, походу. Не так кнопка. Блин, нож сломался. почему у меня нет пистолетных патроны? О, патронов на пистолеты? Сейчас сделаем. Подожди, я еще хочу. Ну вот, а у меня еще есть флешечка. А у меня еще есть гранаты. Что я туплю? Давай-ка я ему одну гранату за сандалю. Сейчас, подожди, он тут психует. Психует, психует, на. А теперь вот, а, тихо, тихо. Пока он тупит, блин, ну пока он тупил, что же ты делаешь, Ленечка мой родной. Кишку же отстрелить надо. Как будто в резидент Леня ни разу не играл. Блин, у меня нож сломался, я понял. Поэтому я не могу залезть на кишку. Да тихо, не убирай, не убирай кишку. Да какой ты плотный, а, ну, ну, ну все уже. Ну все, ну тебе тут мало места. Иди, иди на свободу, я тебя отпускаю. Я <сёк> жал, Я нажал! Ты обманщик! Ты врушка. Давай, фасуй его, фасуй его, пожалуйста. Может мне это подлечиться бы как-нибудь? Ой, мимо. Ой, попал. Ой, мимо. Да блин, ну вот я спешу, чтобы ему больше дамага нанести, а по факту не получается. Так, давай я вот так сделаю. И как бы. Вот, на ходу я попал какого-то фига. У меня, кстати, патронов не так много осталось. Ну, он, кстати, на песика отвлекается. Это... Да блин. Тихо-тихо, э, финальный удар будет. Нет, не будет. У него слабые такие камбухи, в принципе. Ну, все, ост... остынь, остынь. Какая у него плотная кишка, да? Сколько мы воевались? А меньше 10 минут. И изичный, изичный парень. Вообще ни о чем. Сколько за него дадут лута, интересно? А что? Да что опасного, Леня? Всего камушек и все? А можно его там попинать, что ли, как в этом, как э, в колисто протокол чтобы с него там <laughs> лут упал? Так, ладно, тут был лут, я его видел, но как бы было не до этого. Материалы. О, тут, кстати, много так лута валялось. Ничего не пропустил? Сокровище. А, кстати, да, я на монтаже видел вот эту штуку. Все, вспомнил. Я когда монтировал, видел. Для чего сейчас я так записываю? Для того, чтобы, э, собственно, на монтаж у меня как раз меньше времени уходило. Блин, а я же с этого пистолета фигачу. Ладно, не страшно а, так то есть у нас дорогу перекрыли по факту а, открыли так, у меня теперь там открыто а где песик Это же песика надо поблагодарить где он ты где мужик отсюда вышел ну, конечно, тут что-то есть хроники вскармливания. Шесть месяцев у него едва прорезали зубы, но он уже тащит в рот все, что попадается в глаза. Он еще не умеет ходить, но уже заглотил целиком собаку. И пес, значит, пес пришел ему тоже отомстить, как бы у нас было. Ну понятно, это то есть, но ну, это было не совсем из-за меня, то, что я ему помог, а как бы ну больше такая его собственная месть, ну ладно. А, 9 месяцев он уже больше меня и продолжает расти. Здание ратуши стало для него слишком тесным. А, 10 месяцев продолжает расти даже после переезда в рудники, съедая целую корову всего за 3 дня. Не, ну блин явно блин любой наверное человек голодный, сможет съесть целую корову за три дня как бы ну ты просто представь три дня ну у человека как минимум три приема пищи то есть обед э, завтрак обед ужин ну там еще там перекус ёчик ну как бы сколько в корове килограмм килограмм не знаю блин нефть корове много килограмм Платно, ну как бы ладно, ладно, Видел это здоровая махина, как бы. А, размахивает самой большой киркой, словно ве веточкой, чуть не сожрал мужика из деревни, ему мало еды. А, коров почти не осталось, такими темпами всю деревню, а, Вся деревня сдохнет от голода Мы обратились за помощью в замок Но они усыпали зверюгу с помощью зак... А, усыпили зверюгу с помощью заклинания Надеюсь, он теперь не скоро проснется А, ну, значит, вот этот шаман типа, пробудил С помощью великих шаманских speakers... заклинаний Да, а так он спал Короче, вот, ну, когда, конечно, когда спишь, как бы есть Не, не сильно хочется <х instability> <Kick Lady> Кстати, вон еще лут Опять тут лута я так понимаю, этот дом он тоже мог оторвать, как бы, ну, не успел, да? Ну, не до этого было. Ну, конечно, если он спал, он голодный получается. Ну, все понятно, почему мы его победили так легко, почему он такой вяленький был. Он просто поспавший, только проснулся, не поевший. Ну, как бы, ну. Понятно. Его можно понять. Так. Так, у меня есть красная трава. А еще у меня почти нету места. Это плохо. Надо сделать патроны на дробовика, дробовик. дробовик <свят> так. А еще нужно сделать флешечку, наверное. Стрела. У меня что, нож есть? У меня есть мой нож, но я его не отдам. А, нет, у меня есть вон та заточка, кстати. Заточка пусть у меня будет. А мне на световую не хватает. Патроны ПП делаются из этого материала. Так, ладно. Мне, получается, не хватает пороха. Угу. Mm -hmm. Ладно. А я могу, кстати... Блин, ну как же это все сделать удобно? А, быстрый доступ вот так вот. Так хочу греночки сюда. Что у нас, кстати, по этому? Подробашу. Ой, подробашу, по арбалету. Что-то мы арбалетом как-то не пользуемся особо. Это Это что? Это патрончики, это патрончики, патрон... ну, кстати, блин, у меня не было почти патронов в битве с боссом, да, почти закончились. А сейчас у меня, блин, 65. Это много. Если ты не знал, это очень много. Это почти сотка. То есть, смотри, у меня 65 плюс 11 уже в обоями. Это получается 76 и еще 8. Нифига себе. Нифига себе. Почти соточка уже. Но я иду правильно. Я иду правильно, иду правильно. А, церковь, все верно, все верно, все верно. У нас там еще какие-то сокровища. Я же вроде все подбирал. А, насчет зачищения карты В прошлой серии как бы пришлось нам с тобой почистить Чуть-чуть карту, потому что она была грязная Вот мы ее с тобой чуть-чуть почистили Теперь она стала почище И теперь, соответственно, у нас есть Побольше денег, чтобы прокачаться И купить, наверное, винтовку все-таки Потому что Да опять вы Опять ты, зубастик Смотрел фильм такой? А, это сильный зубастик Подожди, это сильный зубастик. Это очень сильный, это очень сильный зубастик. Три патрона с дробаша. У меня столько нету патронов. Три патрона с дробаша. Ты, ты понимаешь, что такое три патрона с дробаша? Так, ага. Три патрона с дробаша, это, блин, это, блин, это, это куча ресурсов. Ну, как красиво ты собралась. Так, все, Эшли. Я же спас Эшли. Кстати, написали, что в оригинале были сокровищ. А что я хочу хочу так официально? Тут какую-то головоломку, по-моему, решить надо. А, поищите Эшли в церкви. Тут надо головоломку решить, я помню. Я не помню, как я ее решил в детстве. А, синяя ручка регулятора Это, наверное, для головоломки Я не помню, как я решил ее в детстве Но я помню, что я очень долго на этой головоломке сидел Потому что я был маленький, глупый, ничего не соображал а, а, блин, ну и куда мне их пихать? Это мне намеки, что мне пора ПП добрать да, ПП и винтовку Продавать один пистолет какой-то Наверное, тот, который мне пользуюсь чаще сейчас Так, я смогу это открыть? Нет Ладно Ладно, я не жадный так, ну все, надо решить головоломку. Это я точно помню, надо собирать вот эту штуку как-то. А как ее собирать? Ключ. Что? Стрелы? Где? Как я мог пропустить стрелы? Ну, я сейчас вставлю синюю. Подождите. Надо вставить вот эту мозаику, ой, вставить, построить эту мозаику, я помню. Не помню как, но надо. Опачки, стоять. Блин, правда стрелы. Да мне все пихать это нож, откуда-то еще один. Потому я просто не вижу, как я подбираю. Так, ну ладно, два ножа нам сейчас как бы пригодятся, потому что у нас ножей уже нету, а травы как бы дофига. Откуда столько травы? Мне бы сейчас желтенькую было бы замечательно. Сейчас надо убраться, потому что блин, бардак вообще дикий. Вот это сюда надо к стрелам убрать, потому что мы это не будем пользоваться пока что. Материалы тоже надо аккуратно как-то сложить. Вот смотри, вот это сюда убирается, вот это сюда убирается. И все и нормально. И место у нас как бы в порядке, я бы сказал. Видишь, ну блин, хороший вместительный чемодан. Так, а стрелы я взял, все, да? Ага. Все, лады, решаем загадку. Решаем загадку, не помню как. Не помню как, но как-то надо решить. А... А, так это... Это просто, знаешь, как? Я сейчас... Блин, понять бы как. Так, подожди. А, так это не должно быть сложно. Мне нужен, получается, сейчас... Сейчас, погоди. Мне нужен синий осколок. Квадратный, вот он, вижу. А, это не он. Блин, подожди. Ну, красного такого осколка я там не вижу. А, подожди, а если он комбинируется вместе с красным? Блин. Только не говори, что я прям совсем глупый и ничего не понимаю. Так, подожди. Сейчас, сейчас разберемся. О, хорошо встал. Подожди. А, ну вот, все. Подожди, подожди. Оно должно сейчас дойти до нужной консистенции. Во. Во. Только мне теперь надо это повернуть чуть-чуть. Вот так вот. Ага, все, Изично. Подожди. Подожди, что ты сильно повернул. Блин, подожди, я сильно повернул. У меня же было только что все. Или не сильно. Мне, подожди, красную сейчас надо подогнать. Вот так вот красная догоняется. Зеленая какая-то беда, подожди. Все, все, все, все, сейчас будет. Вот-вот-вот. Ну да, все, изичная загадка на самом деле. <laughs> не знаю. Она чуть-чуть изменилась, может, и сделали чуть проще? Я же не знаю. Я же не помню. Потому что в детстве, я помню, я прям на не сидел, так ну прям сидел. Тут просто надо было совместить два, а третья он по подгоняется потом по этому. По, -по, по фану, господи. <laughs> Поостаточно. Это как знаешь, типа, когда головоломки тебе нужно найти три цифры, две ты нашел, а третью не можешь найти, можно подобрать. Вот, то же самое. Ты тут? Да тут она должна быть. И тут вот, вот мы ее сейчас найдем, будет жопа. А Сказали, что? То не так. А, не ту кнопку нажал. А почему? А, потому что я знаю почему, но я тебе не скажу, потому что это будет спойлер. Спойлер не к этой игре, а к другой. Внезапно, да? Ладно. Не будем об этом. Мобилка Эшли, а почему? А что такая беспонтовая? Хотя какой-то год. Раскладушки, кстати, раньше были вообще крутой темой. Это сейчас, как бы. Это сейчас, как бы, ну, сенсорный там. Но я не смогу сюда залезть, мне нужно Эшли. Ну, давай ее найдем, ладно. Она сейчас будет в камере сидеть, такая обиженная на всех. там. Вот вот это все. Такая. Эшли. А тут она, тут она. Смотри, сейчас по, по башне эх, мне. Лови эх, подачу. Эх, эх, эх, эх, эх. Полегче, давай. А кститесь девушка. И, Live the zone. Ну, далеко ты убежишь. Не, ну а что ты хотел? Леон, у тебя должны были какие-то быть психологические курсы, должен был проходить, как знать, как общаться с подростками. Прошу, меня. Что это? Где? Вон там. А это и эти истерички идут. Они говорят, мерзкие, да? Мерзкие. Они идут такие, мерзкие. Мерзкие. Ты тоже заражена, я помню. А то, что ли он не был заражен, я не помню. Мне сказали, что да. И сокровища были, и камни были. Все это было, сказали в этой, как в оригинале. Ну ладно, было и было. Глава завершена. Не надо писать, вот это завершено. Хотя это сделано, чтобы можно было сделать вот так вот. Нажать, вот так вот сохранить. Вот так вот выйти. Изменить кейс не надо. Погнали дальше. Мы же, в принципе, не так много-то прошли. Нормально. Ну что, такой голос невинный? Что значит придется? Ты вообще психолог, вообще никудышный. Никудышный ты психолог. Или он, хе И ворвались. Вот они опять побриться, побриться, слышишь? Они такие, По побриться, побриться. Пошли сюда. Надо <свист> Я бы мог устроить классную перестрелку, но не буду. <свист> а, а кто? Я что-ли? Я не умею так высоко запрыгивать Скидывай Пока они там бреются, давай быстро Побриться Побриться Ну не знаю, пацаны, мне что нам надо побриться Ты потише, пинай бочки ли он же услышит А, да То есть я могу сделать А где они? А вот они то есть я могу с арбалета стрелять минами? Окей. Класс. Но нам в окно надо это полюбас. Я же не могу идти отсюда без писетов и без пороха. Кстати, можно сделать теперь флешечку. Можно сделать флешечку... Две флешечки. А зачем мне две флешечки? Не, не надо, не буду делать. Что? А, кстати, мне кто-то договорил нажать R3. Или l 3 Зачем? У меня же был идеальный порядок. Ты что ты... наделал? Я как теперь здесь что-то найду? У меня же вообще а анархия теперь. Теперь следующая серию сюда У Упорядочить автоматически, блин, натуре. Да ты вот зачем мне это сделал? Зачем ты мне это сделал? У меня был такой идеальный порядок. Теперь у меня анархия. Просто весь мой внутренний мир обрушился. Эти подсказчики вообще Жизнь мне сломали Да нормально, я ж прыгнул Да не нуй ты Блин, может ты ей найдешь обувь поудобнее Потому что в каблуках носиться это вообще просто жесть Это видео сколько там Как будто со второго этажа сигать Что-то ноги отбить можно больно Аленя, а тебе чтобы ее поймать надо... Да ты вот... Ты, ну, то, что он подприсел, это он молодец, да. Там надо было погасить чуть-чуть амплитуду, но ему надо было ноги чуть пошире расставить. Спасибо. Спасибо. С -с -с -с не не Так, пошли в деревню, мы теперь сможем залезть в тот дурацкий дом, в который я не мог. Нет, и хотят предложить побриться. Куда? Да я вижу. Так, теперь нам надо как-то без побриться. Отсюда. Эти сокровища могу забрать. Так, ну давай, Эшли, нам получается надо сейчас на ферму. Забираем вот эти два сокровища. Сохраняемся. А куда мы идем? А я где? Точка -в код. Подожди, а я где? Я здесь? А это что? Не, ну защищаться за сокровищами, это как-то, ну, не очень. Мы потратим время очень много. Хотя здесь есть сокровище у нас. Запертый ящик. Маленький ключ я не взял в церкви. Твою за ногу. И правда. Ну и хрен на него. Здесь очень опасно. Будь рядом. Да ща побреюсь. Шварить. Так мне не надо. Режим передвижения Эсли, используйте 3 для переключения между режимом передвижения Эшли, в режиме рядом, Эшли будет идти прямо за Леоном, это удобно, если вы хотите пробежать мимо врагов. Режим передвижения, используйте Артли для передвижения, э, переключения между режимом передвижения Эшли. В режиме на расстоянии Эшли будет держать дистанцию, это позволит ей попадать в гущу сражения. Так, все тихо. Ага. Ближе. Ага. Понял. Давай сюда зайдем. У меня есть маленький ключ? Нету. Нету маленького ключа, потому что знаешь, где он? Он остался в церкви. Получается, все, не побрится нам. Тихо, тихо. Тихо. Как, как стелс? Стелс, стелс, стелс. Ага. Во всех играх стелс вообще на разную кнопку. Побрили. Так, одного побрили, окей. Чуть-чуть. Тебе показалось. Блин! Да подожди! Я отбил топор! Все, ты видела? Все, мы просто, мы просто побеждаем! Тихо! Надо вот этого побрить срочно. Да блин, как вы ебаш за ногу! Так, а я ж могу пробежать, да? Не намекали. Отступаем, Эшли, Отступаем. Нет, не отступаем. Камбуха. Блин, он не дает мне камбуху. Де... Да уйди. Если Эшли обездвиженно, получив урон от вражеской атаки, Эшли будет обездвиженно. Если противник вновь ударит, то это когда он в твоем состоянии, что Ты чё, пёс? Нет, нет, нет. Отдай, отдай, отдай, отдай. Подожди. Да ст ст стой! Стой! Нет! Стой! Я бегу! Я бегу! Я <egy> бегу, я спасаю! Ну подожди, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Че-то паника, подожди. Я бегу, я бегу, я бегу, я бегу, я бегу. Да я бегу, сейчас-се-ща, нормально. Валим! Да валим! Просто валим! Да твою мать! Лудие, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Да твою мать! Вставай. <сосреческий> Иди, куда блядь. А как ее поднять? Как, как ее поднять? Подожди. А как ее поднять? Да ⁇ сейчас! Или типа я не могу ее поднять пока... Да, блин, а... <с, <с, да нет, нет, нет, нет, я же сказал, нет. Цела? Да, в норме. Я не в норме, знаешь, какая у меня паника сейчас внутренняя случилась? Не знаю, было меня слышно, возможно, меня сейчас было плохо слышно, потому что я не побрился. А, кстати, я же побрился. А что они мне тогда говорят? Побриться, побриться, если я побрился уже. Блин, ну это сейчас было максимально плохо сделано. Я прям отвратительно сейчас сыграл. Но у мне прям паника была. Ладно, я зато могу забрать маленький ключ. Как бы не было все напрасно, хотя ресурсов я потратил прям с ума сойти. Все испортили мне. Куда все патроны делись? А, хотя ну нормально. Мне нужен вот этот пистолет, тот, потому что не, не фонтан. Пойдем откроем маленький, маленькую дверку маленьким ключом, чтобы получить маленькое какое-то сокровище. Так, э, можно, конечно, было бы переиграть этот момент. Если бы я играл один, я бы, наверное, я бы, наверное не переигрывал. Так что и с вами я как бы особо тоже не буду переигрывать. Так, ладно, в принципе... А Эшли можно поднять, если что, мо ее могут схватить, как бы это не страшно. В принципе, мы сейчас целую толпу побрили. Я, правда, на эту гранату потратил две. Ну, не то, чтобы у меня был, как бы, выбор. И главное, чтобы пока я с Эшли хожу, на меня два здоровых типа не вылезло. Но так, как бы, с одним ладом мы справимся, ее куда-нибудь в сторонку спрячем. Я понял. Я думал, у тебя факел. Да тихо, тихо, тихо. Да убери. Ну что, он быстро как-то отлетел? Не тот же пистолет. Вот этот нужен. Его надо переставить ближе, чем э, этот. Нам до эвакуации еще топать и топать. Надо через всю деревню идти. Нифига себе. А по-моему, в первой части можно было выбрать. По какому маршруту идти. Там была деревня с кучей злобных бабок. И был вот как раз таки вот этот здоровый чувак, по-моему, нет? Или я что-то путаю? Есть очень вещи, чужак. А мне есть что обменять? Много товаров, Черный кейс. И что он делает? Повышает найти ресурс Б. Я понимаю. Можешь купить ПП? Вот сколько он места занимает, насколько я понимаю. Раз. Эти Блин. У меня хватит места. Блин, ну у меня хватит места. Давай купим. Ну, здорово. Так, боевой нож чиним. А, дальше. Грабаш у нас на максимум сила, да? Самое главное это урон. Может тогда я в нож бы как бы влил в Тоже в урон И в прочность Потому что он ломается что-то прям вообще Ой, все, короче, нож на максимум Пистолеты, скорее всего продам 1,6, а тут будет 1,8 Ну все, нормально Ну конечно, я же Что? Хочу, чтобы кто-нибудь справился с бешеной собакой Которая бегает по деревне Ее легко заметить, она отличается от обычных собак Восемь шпинелей, нифига себе. Не, ну такое. Только... А чё это ты устал? Мы прошли тут с тобой вообще ни о чем. Вообще в курсе, я с утра тут бегаю, как бы. С раннего, уже вечер. Ну, подумаешь, я там киморнул пару часиков, как бы, в озере. Ну, там, как бы, бриз такой, воздух, там, всякое вот это. Про не врала. Отойди. Зачем отойди? Может мы по стелсу как-нибудь пройдем? Ага. Вот тут вот. Они тут уже оккупировали мое тайное логово. Я думаю, мы тут без палева прокрадемся. Ну. А как его побрить? А почему не было до этого его побрить? Так, ладно, тут только один был этот. Цирюльник, да? Окей, все. А, идем дальше Почему нет э, этого сенсорного зрения Допустим в том же The Last of Us есть режим слухать типа и послушать, Чтобы примерно понимать где эти Пацаны лазят. Ой тихо Все напрячемся Я так понимаю ее тоже видят Так но мне надо По любому мимо деревня Тут есть сокровища Тут есть сокровища, которые я могу забрать только с Эшли. Чтобы мне ее забрать, мне нужно ее сюда же провести. М. Кстати, я там пропустил. А, в врату что я не мог попасть? А сейчас-то я могу в нее попасть. Эшли, нам нужно срочно вернуться. Нам нужно срочно вернуться. Нам прям <звык> очень тх. срочно нужно вернуться. Я ж там не был. А там же может быть что-то классное. Что-то потрясающее, что-то невероятное. Я-то деньги все потратил сейчас. Но я не скажу, что я потратил их бесполезно. Я потратил их очень полезно. Подожди, или я был здесь? А так я отсюда вышел. А так где здесь-то кровища тогда? Где? Где-то висит. Где-то висит. Ага. Слышно было вот это. Не, ну 2,5 как бы на дороге не валяются. Это ж маленький, да, по-моему? Он 2,5 стоит. Я мог бы он там пойти, но мы пойдем это. Пойдем в обход все равно. Хотя подожди, обход это же как раз вот так и есть. Да? Я просто вот здесь прошел. Нет. Я, я ошибся. Капец, нож ну ломается от этих беспалевных поплеваний. Так, в доме, надеюсь, никого нет. Так, ладно. По сути, нам надо прощимать. Блин, на сокровище, как бы. Подожди, а как я туда прощимаюсь, если там завалило? Мне пол... по сути... Блин, мне надо получается... Получается, мне надо вот так вот идти. Вот засранцы. А как и палева? Тут стелс настолько не работает. Ладно, пробуем. Пробуем стелс. вот эти их побриться они повсюду как они хотят меня побрить а так ладно корова так вся проблема у той бабке. с вилами Может, корову на них наравить вся проблема в той бабке я бы мог попробовать с арбалетом сейчас без палива жахнуть Давай попробуем без палива жахнуть с арбалетом когда бабка должна быть где-то здесь Ага Ловим бабку. Бабка вообще просто не вовремя повернулась. Стелс? Вот и чё вы набежали? Вот что вы людям просто мешаете? Вас звали? Вот вас кто сюда звал? Подожди, я перезаряжаюсь. Тихо, тихо, тихо, бабуля! Ой, мать, какая, блин, ты. Ну подумай, защищает она своего мужика, смотри. А вот видишь, что он делает? Он тебя в спину. Кто? А ты откуда здесь взялась? Они сожгли, Эшли. Нафига они ее сожгли? А нифига она ему. А откуда она зашла, беспалевная такая? Она вообще беспалева, просто вырулила такая из-за угла. Давай нашечь. Где Сокровище забрал? Забрал, все. Ладно, пробуем второй раз. Двигайся. Ну он прям стоит и пялит. Ему вообще пофиг. Пойдем, пойдем, пойдем. Какой классный стелс был, да? Бабка просто взяла, не повернулась не вовремя. Где? Нету? что странно как-то. И бешеная собака не прибежала. Подожди, я не пойму, как каждый раз переигрывание работает. Должно же быть так, что а, враги оказываются на тех же местах. А если они оказываются на тех же местах, получается, что мой стелс должен быть уже, ну, по протоптанной дорожке, получается. Я должен... Идти точно так же, как и шел. Так, ну сейчас я чуть, -чуть по-другому делаю. Ладно, идем. А, вот эта бабка, которая вырулила, без обеспалила. Мне все заруинила, заруинила нам катку. Вот эта бабуля. Где она? Не пойму, где она? Куда она пошла? Тихо, тихо, тихо. Где она? У нее должен быть факел, ее должен был... Быть... Ага, идет. Их тихо отступаем, отступаем, отступаем, отступаем, отступаем. отступаем. Она что ее запалила? А ты что там сидишь? Почему ко мне не идешь? Иди сюда. Вы не спалились? Я надеюсь. Почему не сработал стелс-удар? Так, ладно, я отсюда не смогу выйти, да? Бляха. А было бы прикольно тут перемахнуть через забор, да, Леон? Ты же не умеешь? Забор слишком высокий, да? Для тебя, получается. Они мне заклебали. Блин, вот я сейчас за этой бабкой пойду, и она опять вырулит внезапно. Ладно, мы туда идем. Тихо, тихо, тихо. Чаешь ли нормально все будет? Главное бабку с факелом ли. Так, давай, все-таки раз мы здесь идем, давай ты короче меня туда затащишь, мы там загасимся. А как она, а как она меня туда затащит? Какой проход? Откуда проход? Тиньери! Капец а, Подлиза теперь мне слышится Подлиза Тихо а какая баранова! Давай. Ну ладно. Как говорится, раз не избежать боя. В смысле, у бабули ни разу не вылазила из башки вот эта фигня. Давай. Есть. Тихо, тихо. Кститесь, мужчина. Главное, что пришли там сидела. Пускай сидит. Тихо, тихо. Успею. Да, блин. Да с фокусом у этой, у этой пушки немножко проблема. Ладно, их не так много здесь. Ниоткуда больше нету. Блин, нашли, ё-моё. Нафига ты вылезла-то? Вот видишь, это чуть поточнее. Куда ты уворачиваешься? Как четко я. За звездил все что ли? А чего боялся? Нафиг я боялся, что меня побреют, если я сам всех побрил. Ну, погнали. Так, тут все сокровища собрали. Окей. Погнали здесь. Здесь, я знаю, можно короткие, Тут срезать чуть-чуть можно, по идее. Бляха, неплохая идея. А, тебе это волнует, да? Прыгнуть здесь можно же? Ну да, все четко. Я же говорил, что здесь есть короткая дорога, а ты мне не верил. Только потому что только вот этого спуска, по-моему, здесь не было. Я думал, тут спрыгнуть где-то можно. Ну ладно. Мне сначала слышалось побриться, сейчас мне слышится подлиза. Это, это, быстрее, быстрее, быстрее, Леня, Леня, Леня, Леня, Ленечка, Леня, дорогой мой, чуть-чуть на картах побыстрее. ты ничего не попутал дед на ножах хочешь в рукопашку хочешь да я ему сейчас тащу это просто дело принципа на ножах хотел в рукопашку меня одолеть ты видела ты видел как я ушатал его шатал? хотел у меня победить смотри какой так создать а если так сделаю что она делает Uh, Восстанавливать почти втрое больше здоровья, чем обычный пучок зелени. Но мне тогда желтая нужна все-таки. Давай я тогда зеленую съем просто. Раздражает вот это автоматическое. Так, у меня есть на арбалет, кстати. Кстати, давай я может поменяю как-то. Прикрепить мину l 3 Все, она там заряжена, останется, да? Если я поменяю ствол... У меня же есть, кстати, это. Я нафига ее взял, если я не пользуюсь? Надо использовать ее. По назначению. Так, а мне нужно, чтобы вы мне сказали. Чего не может быть? Мне надо, чтобы вы сказали, что по звуку будет в этой серии, потому что... Это первые пробы пера. Я могу встать, кстати, вставить два желтых камня сюда. 22 тысячи, неплохо. Так, вот сейчас будет жопа. А в оригинале можно было попросить Эшли спрятаться, насколько я помню. какой нибудь ящик ее загасить. Чтобы она там сидела. И пока она там сидит, ты мог побрить всех противников. Чтобы они не называли тебя подлизой. Вот. Да я не подлиза, ну что вы, ну подумайте, дочку президента спасаю, но у меня же выбора нету. Что по ножам? У меня же есть нож. Целый. А где еще два? А все что ли? Стелс ножи сломал? Плохо. Вот этого надо застелсить. Ну по стелсу... Коровка, коровка моя, не мешай. Бляха, заметил. Ее корова задавила. Ее корова задавила. Да, ты, да кстись, корова бешеная. Да ты мужик, что делаешь? Почему корова мешает? Почему корова атакует? Это первая агрессивная корова. И что надо? Тут все чисто. Можешь так передать там. Да не выпендривайся, круто, да. Мы для этого с тобой так наложаль. Будет еще, блин, за конь. Лось без молотка, блин, придется хилиться. Иначе меня сейчас просто ушатают. Так, ладно. За коровой прячемся. Быка ушатана. Блин, ну ему придется на него дробовик тратить. Блин, да, да, блин, а? Прости, мне придется тебя бросить. Я же увернулся. Тихо, тихо, тихо, тихо. Ляха. Да, блин. Быстрей, быстрей, быстрей. Все? Слился? Ладно. Yeah, <laughs> против... <laughs> да я тоже нормально. Ты что тогда притворяешься, если ты цела? Блин, на нее подули, она уже упала, блин. Видел, какого лося я завалил только что. Опачки, тихо, стелс. Тихо, стелс. Блин, а на дробовик-то все печально с дробовиком у нас получается. Да и с пистолетами патронами тоже как бы. Давай тогда на пистолет патроны еще сделаю. У меня, кстати, была же контактная мина. Ее надо было использовать на вот этом коне. Ладно. Ладно, не страшно. Ага. Там только вот этот остался Но по идее, если я сейчас правильно понимаю То сейчас будет жопа Сейчас будет прям вообще такая жопа Быстрей Слился? Или мутирует? Блин, мутирует А вон твой друган вышел Отступаем, отступаем, отступаем, отступаем. Блин, просто защитишь ли это жопа самая в этой игре? Но это тоже как своего рода челлендж. Ага. Кстати, торговец. А что я здесь могу забрать? У меня есть ключ? А, у меня же есть ключ. Кстати, да. Ну мы тогда забираем. Старая ку курительная трубка. У меня же такая была, я уже ее продавал. В прошлой серии. Капец, тут куряк. С элитными импортными трубками. Так, а стоять. Подожди, а как мне попасть к тому сокровищу? Если тут закрыто. А я думал, я сюда могу попасть по-другому. Как-то могу отсюда попасть? Как-то с башни? Почему? Пошли попробуем. Пошли попробуем. Тут, кстати, торговец должен быть. Раз тут свет светится. А, ну вон он сидит. Я к тебе приду, друг. Не переживай. Мне просто надо как-то... Мне просто сюда спрыгнуть надо? Нет, это вот... Нет, мне надо спрыгнуть вот сюда. А как я туда спрыгну? Вот так вот? У меня не получается. А как мне туда попасть? Алло. Через эту дверь тоже не получится. Это хитрожопое сокровище. Не знаю, как я к нему попасть. Вообще, по сути, вот взял, да, дверь да выбил с ноги. Кстати, сказали, дверь с ноги можно выбить. Три раза, если долбануть. Так, а мне надо к торговцу вообще прям... Мне, в принципе-то, по большому счету к нему сильно-то не надо. Привет. Не так ему... Что да мне вот это-то особо ничего не надо. Ключ символом. А все больше не нужен? Ну, ладно. Курительная я трубка. Тыкс и тыкс. А -а -а. Так, а может, я тогда продам ему а пистолет? Блин, хотя вот этот... 29 тысяч... Но тут урона больше наносит. Но этот более четкий. Мне... Я вспомнил, что надо. Мне надо ножек починить. Так, ладно. это пока так. Да я не нашел утупсину бешеную. Ну я не нашел, если. Да я не нашел утупсину бешеную. Извини, пожалуйста. Я ж не виноват. Что? Ты голодная, что ли? Ну, извини, я гадюк всех продал. Кстати, гадюки говорят, можно было кокилки. Что, что, где, кто? Откуда? А, давай, давай бежать. <laughs> давай бежать. О! Этот, блин, сэра. Луис, сэра. Я, вспом... я запомнил. Я запомнил его, как звать. А что такое, куда я уехал? Луис, сэра. Будем его звать э, Лу. Лу. Леон и Лу. Слушай, сто раз я. Да, я помню. просто... э это же твоя пропавшая сениорита. У сениорита есть имя, Эшли. А ты кто? Я Луис. А что такое важное? Класс. Все представились. А теперь... Кто ты такой? И что ты здесь делаешь? На Брайл работает. Иди наверх Эй, Я, ты живой. Сюда. я думал мы, в смысле А я думал мы, в смысле, окно закроем Ну и ладно, зато не надо будет о ней думать О, у меня такой же ты Только не, по не, не думай валить Тихо-тихо, я вижу шкаф уже Тихо. Да тихо, не, не мешай. Растяжку Кур растяжку. Да. А теперь заткнись, Подожди, дай. А чё тут? А тут как бы закрыто, извините. А ни в чём, чтобы не, не обслуживаем здесь. Да ты куда залез-то? <трицеплодие> Тихо-тихо. А ты что пропускаешь-то? Я-то не пропускаю, а ты пропускаешь, нафига? Блин, ничего без меня не могут эти МПС, блин. Подожди, я перезаряжаюсь. аха ха ха ха подвинься, подвинься. Извините. Извините. Ты опять пропустил кого-то, дурачу нам. Ну ты, блин, блин, без меня что-нибудь можешь вообще? Закрыто, говорю же, блин, не обслуживаем. А получается то окно полностью закрыто? А, ну крутяк. Подожди, надо их чуть-чуть задержать. А то что-то их дофига как-то слишком. Я сейчас, погодите, я перезаряжаюсь. Да блин, ну умри. Да я перезаряжу. Ну и где прикрытие? Уйди. Ну Того не пропускай туда. Тихо. Не успел. А Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо. А? А? <с desido> yeah, спокойно, сейчас без паники. До свидания. Так, ну тут дурной не может зайти. У него типа мозги отлетели. Все. Дедуля. На выход с вещами. Красавчик. Хоть что-то сделал полезно. Тихо, там кто-то с факелом. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. А я закрываю. Да тихо. Нет, все тут закрыто. Эй, да блин, ну ты где у них? Чё, чё? ну не это, а? Ну-то вот, сделай что-нибудь, а. А, тут еще один, что ли. А, так я сейчас закрою все. Уйди! Все. Откуда вывалился? Откуда он вывалился? Откуда он вывалился? Сверху что ли? А что ХП? А плохо все? Я могу две тревы объединить? ЗЗ могу О, ну все, надо наверх идти Сейчас иду Сейчас иду, сейчас иду Я как приду да иду иду. А мне потом залутать можно будет все? Ну это долго очень. Дожди. Так? Нет. А тебе? Откуда еще лезут? А ты откуда пришел-то? Да вы что? Вручную-то отбить этих не получается. Да блин, уйди! Давай ты как-нибудь сам справишься. А, не оттуда пруд, я понял. А у меня нету больше патронов. Уди! Быстрее! А? Лопатой по шайбе получил. Да, тихо, да блин попади! Стой, стой, стой! Да я сейчас, сейчас всех. Нормально, нож сломался. А у меня нету больше травы. Ничего, ты что приплся? А? Меня убили. Эй, блин, а козлы. Я надеюсь, сейчас не с самого начала, потому что это тогда будет слишком жестко. С самого начала? Вы чё? А ничего, что как бы... Не, надо вот закрывать вот это окно прям по-любому. Тихо. Сейчас должны справиться. Подожди секундочку. Гронату надо оставить на попозже. Так. А значит. Значит. Ага. Не, ну как бы. Как бы да. Куда ты ползешь? А ты куда лезешь? Вот как он. Вот как ему можно как ему можно доверить защиту одного окна, если он не справляется? Пока я помогаю ему отбить одно окно, в другое уже залезли. Я же говорю. Вот как ему можно вообще что-либо доверить? Если я пока здесь разбираюсь, там уже бабуля вон залезла. Да тихо, быстрей. Вообще ничего нельзя доверить. Вот я тебя пытался защитить, между прочим. Так ладно, давай как-нибудь сам, а? Ага, там тоже залез уже. И вообще, и вообще столько в деревне людей не живет. Вы что врете, блин? Я уже завалил целый вагон. Давай ты как-нибудь там сам справишься. А на здорового гранату оставим, кстати. Опачки. А на того не хватило. Опачки. Да подожди ты, ну ептить за ногу. Я же не могу, блин. О, о, о, о, ну ты вообще, конечно, запустил всю ситуацию здесь. Не успел. <Imperfgendatory> <purachte> <orderlyiboved> да я смотрю, я жму кнопки. О, ты запустил сюда опасное животное. Извини. <sm'> <cultures> <Risk> как это пройти, блин? Это жопа, конечно. Просто два чувака залезли. Просто не... не про... Блин, а как? <с> я не знаю. Может там уже с кого-то доски повыпадали? Я просто не заметил. Ну ладно. Попытка еще одна. Я надеюсь, я надеюсь, что как бы все нормально пишется, что со звуком все лады, что игра не перекрывает меня, что я не сильно перекрываю игру. Расслабишься тут с тобой. Расслабься кобой, расслабишься тут с тобой. Я помогу вам сейчас открыть. Ну-ка, вышел. Подожди. А? Да он, он уже умер. Да блин, а хватит. <с> ну это жестко. Секунду. Я пытаюсь во все попасть, что просто сюда лезет. Я нажал. Уже была анимация парирования Блин, Очень долгая перезарядка Все таки перезарядка решает Я, я немножко это сглупил Что в нее не вкачивался А что ты? Ты камбухи не знаешь что ли? Я один камбухами обладаю Прикрывай Опачки Видал как я его обошел? Видал? Видал какой был секретный маневр? С кого-нибудь доски упадают вообще? Не падают. Некогда. Да блин, их слишком... Вы ничего не попутали в очередь. Вставайте вон ко всем вот этим парням. Вообще жестко. Не-не-не, я занят А, все равно залез в окно я вижу, там еще один лезет Блин, залез <laughs> Да вы их завязываете, ничего так ни, вы, ни, вы ничего не перепутали, сударь? Давай, Давай. Спасибо, Спасибо. А это типа, если совсем бомжом сюда приду? Да я вижу доски. Не попадешь. Ага. Да тихо. <с> Надо... Надо вот эту фигню обойти сейчас. Закрыть окно, и тогда они не перестанут к нам лезть. И тогда уже разберемся с теми, кто здесь остался. Вот, вот так вот. Опачки. Ну и все, ты смотри, с одним-то ты справишься как-нибудь, нет? Я вот с этим справлюсь. Да подожди, он меня сейчас сожжет Блин, зачем? Я же хотел сделать такую Ладно А что ты этого ко мне пропустил-то? Или не пропустил? Иду, иду, иду Ща-ща-ща вот такое, видали? А-ха-ха! -а -а! Нет! Не успеваешь вообще ничего делать. Если мне. Прикрой меня! Красавчик. Ну хотя бы прикрыл, хотя бы не затупил. Хорошо, что он отвлек на себя их. Да блин, тут надо вырубить одного. Тихо, тихо, бляха! Да я не могу собраться, он не тушится. Что делать? Он пришел уже? Бляха, как он пришел, то внезапно. Пошли вниз лучше, а? Нет, вниз нельзя. Нет, надо вниз. Тихо, тихо, тихо. А вы что, все окна повыламывали? Ничего так, что... так не по порядочному. У меня даже нет тут ничего. Это капец, я умираю. Нет. Это жопа. Ай, надо заканчивать уже. О -о -о -о. Как это пройти? Как? Я вообще не понимаю. Это слишком сложно для меня. Может, типа, уровень сложности. Ты что такое говоришь? Я не должен таким заниматься. Ладно, я, наверное, вырежу этот кусок, потому что... Потому что, блин, <laughs> это займет очень много времени, как я понимаю. Поэтому... Да все, твоя шутка уже в третий раз не, не кажется смешной. Откуда она вылезла? Мы же ее в подвал засунули. Там куча лута осталось. Вы чё? Там же куча лута осталось. Я здорового ушатал. А как мне забрать лут весь теперь? Не, а как она из подвала вылезла, я не понял. Что? Что мной такое? Да не ссы у меня также. Лага, это вот Вы это. Вы видели? Людей, давай, давай, рассказывай. Вот внутри тебя такая же штука. Именно из-за нее они стали такими. Эти симптомы, которые у тебя проявились, лишь только начало. Я не хочу стать такой. Но все не так страшно. Пока что этого паразита, Лагу, еще возможно удержать. И так ты тоже. Он сам себе ударил? Не У есть план. А что ты помогаешь? Но без никак. И что? Что делать? А что он здесь забыл вообще? Сюда связи. Он пошел оборудование искать. Так мы же должны доверять друг другу. И куда он поперся? Глава завершена. Это было жестко. Это было жестко. Это было очень жестко. Ну, в принципе, в принципе, если наверху быстро лестница скидываешь, там ничего сложного нету. Ладно, давай, наверное, на этом закончим. Все равно серия пробная, как бы мы должны понять. Куда двигаемся дальше? Как оно у меня смонтируется? Как оно будет у меня выглядеть? Как бы, ну, нужно все равно провести кое-какие... Свиги есть? Адочка. Да, твои любимые. Где янтарь? К сожалению, он у меня не с собой. И ты должна сказать, какой... Я все-таки молодец. Ухитрился спрятать его прямо перед тем, как меня сцапали. И поэтому... Мне помнится, мы должны были вытащить тебя в обмен на янтарь. Нет янтаря, нет защиты, Лиз. Какая ты все-таки зануда, Ада. А Леон думает, что она еще мертва, да? У нас же типа во второй все-таки части типа умерла. Она же в платье гонялась, да? В, в оригинале. А тут они сделали это, типа, как Никогда как сал, это называется? Это, типа, кофта длинная. Вот это как она называется, я не в курсе. Так, ладно, сейчас послушаем закончим. Что, вертолета не будет? слишком опасно. Попробуем найти безопасное место. Мне жаль. Здесь я волну, Он торгует весь Да я хз, если честно Давай Опять из деревни выбираться? Не, ну я чувствую, что сейчас будет Это будет плохо Я знаю, к чему все идет Покидать деревню нельзя, потому что там начнется еще жестче